Есть у меня фраза «Опыт такая штука, никогда не нужен, но всегда страшно». Давайте поговорим сегодня про ваш опыт. У каждого из нас в течение жизни, естественно, появляется какой-либо опыт. И на самом деле он хороший. И я, конечно, сильно утрировала, когда говорила о том, что он никогда не нужен. Когда у меня есть опыт о том, что человек с искаженным лицом нуждается в помощи, потому что ему больно, это один опыт, когда человек кричит, он на что-то разозлился и так далее. Мы этот опыт всегда используем для коммуникации с другими людьми. Мы сейчас не будем говорить о магазинах, там наш опыт вообще хорошо работает. А вот. Почему же тогда возникла эта фраза «никогда не нужен, но всегда страшно»? Эта фраза касается того, когда человек уверен, что он сделал очень много ошибок в своей жизни. Ой, сейчас я понимаю, как бы я все исправил или исправила. У человека есть такое свойство, как умный задним умом. Простой пример. В 20 лет человек прекрасно понимает, что в 5 лет он делал что-то не так, и в принципе это можно сделать по-другому. Точно так же происходит, когда человек умом 40-летнего человека оценивает свои поступки, которые он совершал в 20 лет. Дело в том, что в тот момент, когда мы делали выбор, он был максимально правильный на тот момент. Неудивительно, что с годами этот выбор нам кажется каким-то не таким. Мы не можем стоять на месте, мы можем развиваться. И если не выбор, как многим кажется, а результат, который мы получили в результате данного выбора, извините эту автологию, нас не устраивает этот результат, тогда мы можем сделать новый выбор и из этого выбора уже получать другой результат. Когда я говорю фразу «Опыт никогда не нужен, но всегда страшно», я имею в виду отношения с людьми. Если в нашем анамнезе есть развод, иногда и два, то нам кажется, что все люди будут себя вести точно так же. Нам кажется, что и этот брак будет неудачным. Нам кажется, что и здесь все будет точно так же. Особенно если мы целых два раза попадали на одни и те же грабли. И я согласна с людьми в том плане, что если я ничего не предпринимаю, то, возможно, да, будет все точно так же. Это раз. Во-вторых, что самое удивительное, мы еще в школе изучали о том, что древние. Философы говорили, что нельзя в одну реку войти дважды. Но каждый раз мы уверены, что с разными людьми у нас будет все абсолютно одинаково. И здесь э -э, работает та система, о которой я не устаю рассказывать. Система ⁇ Я мир ⁇ У меня есть убеждение. Именно оно здесь прекрасно и работает. И убеждение все будет. Точно так же. У меня не возникает убеждения, что с новым человеком все по-новому, с другим человеком по-другому. А я избавилась от одной проблемы, теперь будет у меня счастье. Это тоже убеждение. И как я уже много раз говорила миру, все равно, что вы сюда говорите. Вы можете сказать все, что угодно, но все равно скажет, да, ну, так он устроен. Поэтому опыт который у нас был в предшествующих отношениях, касаемый других людей, нам действительно не пригодится. А вот опыт, касаемый себя, как я веду себя, что я понял или поняла в данных отношениях, как мне это, что мне с этим делать, вот эти выводы, они нам нужны. И для этого, собственно, мы и вступаем в коммуникации с разными людьми. И когда у нас есть отрицательный опыт... Действительно, нам он, в принципе-то, не очень и нужен. Но он нам дает ощущение страха не заводить новые отношения. И таким образом мы сочиняем разные истории про то, почему мы никак не можем встретить себе половинку. Вплоть до того, что мы даже можем сказать, «Не-не-не, замуж я не хочу, мне туда не надо, и туда я не буду идти». На самом деле... Это нормально, когда люди живут семьями, это нормально, когда люди живут в парах. И давайте не путать наличие детей, наличие родителей, наличие родительской семьи. Это не наличие партнера в ваших отношениях. Это только то, что у вас есть родственники, есть моя семья, там, где я жена там, где я мать. И есть родительская семья, там, где я дочь. Соответственно, мой муж зять, а мои дети внуки. То есть есть родительская семья, где я выполняю роль дочери, и я маленькая. А есть моя семья, где я взрослая, и выполняю, соответственно, взрослые функции. Сейчас даже есть научный термин, так называемая моносемья. И не так редко встречается, у меня есть семья, слава богу, есть сын, у меня есть мой любимый человек, это мой ребенок и так далее. Часто ставят ребенка на место единственного, единственного, любимого человека. Называйте вещи своими именами. Это вам облегчит жизнь и сделает ее счастливой. Ребенок – это ребенок, а мужчина, любимый мужчина в вашей жизни – это совсем другое. То, что вы любите детей, это прекрасно, особенно учитывая, что есть инстинкт материнства. Однако свою любовь, а ее много видов, можете даже обратиться к гуглу – любовь, которую нужно дарить мужчине, дарите мужчине. А ту любовь, которую нужно дарить своему ребенку, дарите своему ребенку. А ту любовь, которую нужно дарить родителям, дарите родителям. Это совершенно разные виды любви, и они не смешиваются. Опыт никогда не нужен, но всегда страшно. Каждый раз мы делаем новый выбор. Каждый раз... Мы создаем новые отношения. И каждый раз эти отношения могут привести нас как к счастью, так и к несчастью. Мы можем проследить корреляцию между ними, а можем этого и не заметить. Это наш выбор, это наша система «Я-мир». Мы не можем жить без развития и без изменения себя и своего видения мира. Если посмотреть, человек действительно разный в 5 лет, в 20, в 30, в 60, в 80, хотя по паспорту это один человек. И естественно, когда в 40, он что-то считает не так, как в 20, а в 20 он что-то считает не так, как в 5. Если этого не происходит, это уже совсем другая история. Человек либо развивается, либо деградирует. Поэтому развитие вам, и вы сами решите, что для вас означает развитие, и чего вы хотите на самом деле. А стоит только захотеть, это все будет в жизни. Однако часто это бывает не точно в той форме, в которой вы хотите. Почему? Потому что именно так, как получилось, нужно именно вам. А истина скрыта от людей, но, к счастью, мы получаем всегда то, что хорошо для нас. Если вас не устраивает то, что хорошо для вас, welcome, обращайтесь к специалистам. И тогда у вас появится та жизнь, которая хороша именно вам. И вы это будете чувствовать.